Всем привет! Сегодня вторая часть обзора построек моего подписчика DragPay. О, красивый. Это что, самолет? Похоже на американский самолет невидим. Он может летать в космос. Как-то странно тут F запускает вроде турбины, а R запускает ракету. А как летать? А Нажми R. вот я вижу. В. сейчас я повышу. А как долго ты это строил? Ну, где-то день вроде. Ну, я тут окно долго строил очень. Да, я там вижу. Там очень много разных палочек от треугольника. Да. Окна. Можно было не так мощно заморачиваться, но ну, я не знаю, я не подумал, я строил долго. Сейчас загружу другую постройку. Давай. Самолет, да, пассажирский? Только он сделан из таких блоков, да? Mm -hmm. не из полигонов, а из микроблоков. А где тут, тут вход? Три. А, вот, Я не... без коллизий. Я не... Да. Я не продумал двери. Тут, есть... тут можно лежать, тут есть О, пиво. внутри вот. очень много всего, да? Внутри ты очень хорошо постарался. Там туалет. В чем сам концы? Пошли дальше, вперед. Сам. Кстати, О. тут можно красиво лежать. Где, так. да? Давай я буду здесь лежать, а ты будешь лететь. Давай. А приземлиться сможешь на посадочную полосу? Сейчас попробую. На красных ускорителях, не ну на, на, на ракетах, Немножко промахнулся. Да. Посадились. Посадка была плавная, не как иногда бывает. Насывает. О, он очень красивый, такой вообще круглый. Ты его сам построил? Да. Там налепел много блоков. Как здесь этот пропеллер включить или опустить? А, вот ее можешь скрыть. А почему он так на бок? Не знаю. Может тяжелый? Должна... О, Я, я полетел. Есть еще Формула 1, одна машинка. Давай, сейчас я приземлюсь. <с> Давай, Формула 1. Капец. О, тоже красиво. Танцы Роплокс сделал. У меня вот это да. интересно. Это что-то такая длинная машина? Я такие никогда не видел. Я не знаю, я просто построил, не знаю, Очень что Очень такая длинная. Вообще. Кстати, есть. Можно смотреть от первого лица в машине этой. эту машину и нажми F. F? F тут ничего не делает. А. Да, это... да, от первого лица. Ну, в реально есть боки. Но ну, давай с самого начала начнем. Очень функциональный, да? Ну, может, там много комнат. Всего лишь там. не 3. может проехать. Пошли в дом. Что тут есть? На лампочку. Тут есть э, маленькая кухня. Крыль, э, плита, микроволновка, холодильник, раковина. А и есть столь. телевизор, да? Он работает? разве можно сделать, чтобы телевизор работал? Мультик там Кровать? <laughs> Почему я руки, ноги вверх поднял? <laughs> Как-то да. странно. Я в него смотрю. Маленький Смотри. немножко. Сколько телевизоров? О, сейчас нормально. Есть что? Ванная? Блядь. Понятно. Я еще видео есть второй этаж. Тут я ничего пока. О, oh, help! <гас> Ой, я уже... Я не хочу быть в этой комнате. Что это за комната такая страшная? Это страшная комната. А, это с... комната друга. Комната, наверное? Музей. Ладно, пошли отсюда комната не знаю кого еще кого-то мой телевизор лежишь это... и еще телевизор смотришь а это чё? это... о, оно реально кончается качели дома да, на улице есть качели Пошли на улицу. А, идет выход. А, вот есть. Как пойти на улицу? Вот есть улицу. гараж. Гараж? Есть да, Вот. А в гараже что-нибудь есть? О, здесь... ну он открылся, конечно. Машинки. Здесь бацин. Бассейн. бассейн. О, сколько конфет? Площадка. Это детская площадка, да? А! Только для маленьких я пройти не могу. Это же детская площадка. О, все, прошел. И сесть мячик, да? Да. Сок. А горка работает? Нет. Не знаю, как сделать, чтобы она работала. Ну, я тоже не знаю. А это что? Качельки? Когда качаться Ты слишком слабый на конфету который сделал тебя супер сильным. Давай качай а, -а, а слишком сильно а это что песочница это да я в песочнице застрял а вот это турник слишком да. маленький для него пошли дальше пошли. что это за голубые фиолетовые конфеты а я просто перекрасил вот есть вход э, в море для выхода О. вот так рандомно из-за много, много поршней, поршней. Tom, Это чтобы открыть, да? Но очень рандомно они заходят Ну пошли А, -а, -а, -а Я слишком маленький Надо <ourcing> себя делать нормальным Слишком большой Я нормального роста Внутри есть кубики. Кубики. Кубики. Ты знаешь, как сделать работающий батут? Батут нет. Не знаю. А, а зачем здесь кубики? Не знаю. Что-то как думала, мы будут. плавали, да? Когда ходим. Это что за игрушки? А как в них играть? Что-то кажется, они какие-то большие. Может, большие. Это волк, это какая-то девчонка, это мальчик какой-то, в интернете посмотрел просто и построил. Это 02. Есть еще пушка, которую можно стрелять. Пробуем-ка мы соседям нашу бомбу закинуть. Так, поднять вверх, как? Ну, не вроде. Так. Нет, Д. А, да, Д. Да. Ракета готова к уничтожению вражеской команды. Как теперь ее активировать? Что нажимать? Р. А, Ой. Ф нажал. Ну ты сказал, Ф нажми, я нажал. Надо было. Давай еще раз. Я сказал R. А, R. Давай еще раз попробуем. Кисацию убери. Так. А ей можно будет во время полета управлять? Ничего, что Помогу. я косо нацелю. Так, теперь нужно нажать на что, чтобы масло убрать? А масла тут нет, Надо нажать R просто, чтобы запустить. А теперь что, как камеру включить? Y? Y. Ах, мой английский. Так, такой бук... А, Y. Вот Y. И Q. Да я понял. Нажми U. R. А как ее теперь пониже спустить? А, F вроде. А, F... Сейчас, смотри, смотри. Выключил. Ой, можно еще раз. Она что-то не взорвалась. Последний раз. не Взорвалась. Она взорвалась только внизу. Ноги не надо. Да, последний раз. Загружай. Сейчас попробую к соседям закинуть ну, помпу. Может за камерой будешь следить, куда она будет смотреть? Так, а ты не можешь? Не, ну я просто говорю. А потом, нет, сейчас шарнир еще удалишь, когда я скажу? А то он шарнир? Удали шарнир. Шарнир удаляй быстрее. Если удалишь шарнир, ты не можешь управлять ракетой. Бабах! <с? <с?> я все команду блоками. Еще будет заключительная третья часть Построить подписчика Тракплей. А на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!